Всем привет! Сегодня мы поговорим о новом проекте, где мы можем зарабатывать биткоин. Ссылочку на данный проект я оставлю под этим видео. Также под видео будут ссылочки на другие интересные проекты. Ну а теперь о самом проекте. После того как вы перейдете по ссылочке у вас откроется вот такая страница. Нужно будет спуститься чуть ниже и в это поле ставить свой биткоин адрес. Биткоин адрес мы можем взять на АПР кошельке. Ссылочку я также на АПР кошелек оставлю под этим видео. Страница PR кошелька выглядит вот так, если у вас его нет, нужно его создать. Для этого нажимаем вот эту кнопочку «Создать кошелек». И после того, как перейдем в кабинет, можно будет выбрать биткоин и скопировать оттуда биткоин-адрес. После этого перейти снова на сайт и вставить в это поле и нажать вот эту кнопочку «Get Bitcoin». После этого вам будет предложено ввести свой еще настоящий e-mail. Вводим свой e-mail, также подтверждаем и затем переходим в сам кабинет, кабинет выглядит вот так, по этой ссылочке это контакты, то есть можно в техподдержку написать, по этой ссылочке это мы можем рекламировать свои проекты и вот эта ссылочка если вот здесь нажимаем, выбираем преференс и здесь мы видим что есть трехуровневая система, то есть в зависимости от того как мы работаем автоматически у нас уровень повышается и соответственно наш заработок также повышается. Вывод проходит вот по этой ссылочке, нажимаем «Виздроу». И здесь пишем сумму и отправляем на кошелек. Ну а как здесь зарабатывать? Для этого мы должны установить расширение. После того, как вы сюда зайдете, вам будет предложено установить расширение для вашего браузера. Выбираем то расширение, которое подходит для вашего браузера. Нас перекинет на официальную страницу. Мы его скачиваем и выглядит оно вот так. То есть, когда вы его уже установите, Здесь у вас будет значок вверху, и после того, как нажимаем, у нас здесь появляются вот такие ссылочки. Здесь указано, сколько мы заработаем и за сколько секунд. Для этого мы должны нажать на саму ссылочку. Окно должно быть активно, если мы перейдем на другое окно, то у нас считать перестанет наш таймер. Таймер виден либо на самом значке, или мы нажимаем снова на сам значок. И видим, что после того, как таймер закончится, у нас тут появится капча, нужно будет ее разрешить. И затем нажимаем кнопочку Climb. Количество Сатоши у нас увеличилось. И также следующую ссылочку, например, вот эту нажимаем. Открывается вот такая страница. Нажимаем на значок. Видим, тут идут секунды. После того, как они заканчиваются, появляется капча. Нажимаем кнопочку Climb. И у нас количество Сатоши увеличивается. И так как в обычном буксе, мы проходя вот эти ссылочки, получаем за это Сатоши и Биткоины. И всем, кому понравился данный проект, не забывайте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы узнавать вовремя о новых видео. Всем профита и пока!